Здравствуйте. Привет. О чем общаетесь? Ой, по-разному бывает. С какого города? Белая церковь. Это где? Какой Белый церковь? Русь. Где-где не расслышал? Рика Русь и говорю, Белая церковь. Я ну, не понял все равно, где находится. Где, где ну, это находится. в Украине, в Украине. В Украине. А в Украине такой такой город есть, да? Ну город Белая Церковь посреди города течет река Рось. А, Нифига себе! <связывая> не, не знал. <связывая> Сами о чем общаетесь? По разному я же говорю. В основном о войне, конечно. И что-то изменилось от того, что вы общаетесь о войне? <связывая> Да, много попадается уже как бы более-менее адекватных россиян, которые немножко поняли. Что поняли? Ну, что ничего хорошего как бы не будет. У кого? В Украине не будет? Или не В России? Не, ну в Украине как бы, ну как бы, я думаю, что вот если, как бы, как бы там война не закончилась, там вернула бы Украина там, территории, не вернет там Украина территории. Да, у нее ну, как бы будущее возможности для хорошего будущего, ну, очень огромные, потому что, во-первых, как бы это принятие в Европейский Союз, уже как бы европейцы готовлять фонды, ну, они же, это же не первый раз они это делают, они так делали с Польшей, они в Польшу там вложили 200 миллиардов, а в Украину, я думаю, они побольше вложат, 100%. В Польше же все дороги построены за европейские деньги. Вот заезжаешь в Польшу, почему в Польше самые новые, самые охуенные дороги, чем во всей Европе? Вот в Германии нет так, такого количества и столько таких хороших дорог. Ну это кто был, тут знает. это все за европейские деньги. Так же и будет в Украине. Ну, че нам, ну, как, э, плюс от того, смотрите, это вступление в НАТО, это 100%. Потому что такие войска, как украинские, НАТО точно нужны. А там Мало того, мы... достаточно, ну как же, как это не осталось. Вы что а думаете? Знаете, тут... что сказал он с Америки президент. До последнего украинца. Стоять. А вы, вы доверяете президенту США, я так правильно я сказал. Ну, вы доверяете... Конечно. он, смотрите, очень... мало того, я вам скажу еще несколько цитат его. Он говорил, что мы дадим ору... столько оружия Украине, сколько ей будет понадобиться, чтобы победить э, россии Это да. он такой говорил, прекрасное слово. Мало того, вот последние последние вот такие которые ракеты, вот Хаймерсы, как они повлияли на войну в Украине. Очень сильно, очень Понятно, сильно повлияли. Они уничтожили... Очень большое количество российских войск, тем более вот танки, самолеты мы сейчас, вот хорошие самолеты F-16, просто прекрасные. Мы уже получаем, мы, мы, есть чем прикрыть, это же мы получаем новое, как бы сейчас воздушное прикрытие, патриоты, прекрасное, лучшее в мире, кстати. Это хорошо. А вы на победу а, идете, да? Э, смотрите, победа, как бы если вы думаете, что эта победа, как бы дойдя до Москвы, нам такой победы не надо. Мы хотим просто, чтобы вернуть ворованные. А вот у нас своровать, да, вот Крым, Донецк, Луганск, вот эти области, это ворованные. Мы хотим вернуть, и понятное дело, во время этого возвращения вот этого ворованного, мы хотим по ебалу так надавать, чтобы вот этот Варюга потом, блядь, не возвращался сюда. Чтобы он получил, ну понимаете, так в школе учат, на улице так учили нас. Если у тебя своровали, ты пришел, потребовал, он говорит, нет, дай им по ебалу, и возьми, возвращай свое. Вот это мы этими занимаемся. А если не получится? Ну, пока получается. Слава Богу, пока получается. Что получается? получается? Ну, Стоять смотрите, я... Месте? Ну, где же на одном? Были в Киевской области. Тут у... У... до сих пор мы в посадках находим вот этих жмуриков. До сих пор есть в лесах, в посадках находим этих жмуриков. Их тут еще, наверное, будем лет... несколько лет подряд находить. Потому что то там собака ногу принесет, то там еще что-то. Это ж... Ну, вы не думаете, это ваше? Я потелся сразу.